Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Максим Бахрев. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Казанский федеральный университет готов ко всему. Заглянуть в детство вселенной поможет обсерватория спектр-рентген-гамма. Будущая лингвистики, ее цифровая трансформация и применение в медицине – таковы темы, которые обсудят эксперты из самых разных уголков мира и, конечно же, ученые-исследователи Казанского университета. Смотрим.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 Саммит посвящен 175-летию основания Казанской лингвистической школы Бадуэна-Дукортене -э и 145-летию его работы в Казанском университете. Более 500 ученых и исследователей из разных стран обсудят актуальные проблемы в современной лингвистике. По предложению Международного международного комитета лингвистов мы особое внимание на этом саммите уделяем проблемам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 И что касается проведения крупных мероприятий в онлайн-формате, в этом направлении университет тоже накопил огромный опыт. Диана Жленкова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации выпустило приказ под номером 1402, рекомендующий всем вузам полностью перейти на дистанционный формат обучения. Перейдет ли Казанский университет и готов ли он к этому в материале нашего корреспондента.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 посмотреть наши возможности, но еще раз говорю, что Казанский университет для реализации программ, которые не требуют лабораторного оборудования, полностью готов к переходу в санкционный формат. Лев Диденко, Вилета Фарид Фаридзе Хитоглы, Универ Ньюс. Заглянуть в детство вселенной поможет рентгеновская космическая обсерватория «Спектр рентген-гамма». О том, как она поможет в этом, смотрите наш следующий сюжет. Уже около 20 самых далеких квазаров во Вселенной обнаружил уникальный полутораметровый российско-турецкий телескоп Казанского университета РТТ-150, оказывающий наземную поддержку Рентгеновской космической обсерватории спектр-рентген-гамма. Среди обнаруженных объектов квазары, находящиеся на красном смещении Z равный 4,23 и Z равны 4,83. России наш телескоп, он второй по своим возможностям наблюдать такие далекие источники. Ну, первым, естественно, является наш флагман, 6-метровый телескоп Российской Академии Наук. Но вот среди университетских телескопов наш телескоп вот, обладает такими возможностями получать спектры самых далеких удаленных объектов нашей Вселенной, которыми являются квазарами. Квазары — это наша Вселенная, когда ее возраст был около 1 миллиарда, так называемое детство. Наблюдая такие источники, можно понять, какой была Вселенная, когда она только родилась и начала свою жизнь. Сейчас ее возраст почти 14 миллиардов лет. Понять, как проходила эволюция Вселенной — одна из главных задач обсерватории «Спектр-РГ». С участием почетного профессора Казанского университета, академика Рашида Сюняева и профессора-консультанта вуза Марата Гельфанова, в 2020 году построена первая рентгеновская карта неба, собравшая в себе около миллиона источников. Невозможно физически пронаблюдать эти миллионы источников. Поэтому группа Рашталича Сюняева специально ищет среди этих миллионов источников наиболее интересные объекты. Список этих объектов передается сотрудникам Казанского университета, которые уже более детально распознают объект и его физические параметры, наблюдая эти источники в оптическом диапазоне с помощью телескопа РТТ-150. Важно, что о самых свежих результатах этих исследований сразу же рассказывается на лекциях студентам-астрономам Казанского университета. Так какой же была молодая Вселенная? Чтобы понять это, необходимо дождаться построения обсерватории полной детальной карты неба, состоящей из восьми сканов. Каждый день Земля движется вокруг Солнца, смещается в один градус, а спутник находится на расстоянии полтора миллиона километров от Земли и вращается вокруг Солнца вместе с Землей. Получается поэтому каждые сутки один скан, один градус, потом смещается второй скан. И вот так за полгода получается скан всего неба. Вот сейчас уже обсерватория СРГ сделала полтора скана. Один полный скан, и еще вот сейчас заканчивается второй скан. Узнать о том, какой же была Вселенная миллиарды лет назад, мы сможем лишь через несколько лет, когда спектр рентген-гамма завершит составление полной карты рентгеновского неба. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. В шоуруме Казанского университета состоялась презентация книги. О том, что это за книга и кто ее автор, узнаете в нашем сюжете. В Казанском университете в контексте форума «Россия-Африка» состоялась презентация книги Олега Озерова посла по особому поручению Министерства иностранных дел Российской Федерации «Карим Хакимов. Летопись жизни». Карим Хакимов – это первый полномочный представитель Советской России в арабских странах. Он внес значительный вклад в установление добрых отношений между молодой Советской Республикой и арабо-персидским миром. Книга посвящена не только скажем, истории жизни Карима Хакимова, но и тем идеологическим течением, которые боролись и сталкивались на просторах а, Советской России, и один из а, эпиграфов к этой книге, это мой собственный эпиграф, называется «Сражаются идеи, а погибают люди». Кристина надычна Ленарда Влетьяров, Виолетта Басова, Универ News. На этом все. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!